По простым ментальным раскладам очень много чего можно понять. И впоследствии вам вот этот вот опыт работы пригодится, когда вы раскладываете, отвечая скажем так на свои собственные внутренние тестовые вопросы, и видите, как вы на них отвечаете и как это коррелирует во всей системе ментала. Мы последовательно будем все это исправлять. Опять же, у каждого свой ментал, своя структура сознания, если у нас в эфирке все более или менее похоже, да, она обусловлена нашим физическим телом, то есть она у нас как-то где-то одинаковая плюс-минус да, плюс исключением. Астрал более или менее похож, все-таки астрал имеет отношение к нашему животному, к нашей животной форме разума. То есть реакция на безопасность и опасность, это тоже приблизительно у всех с очень небольшим видоизменением плюс и минус, одни питаются отрицательными эмоциями, другими питаются эмоциями позитивными. А все остальное это приблизительно одинаково, то есть там уже есть отличия, но не существенные. в ментале появляются уже весьма-весьма существенные отличия. Прежде всего, потому что ментал у нас информационная структура сознания, а не энергетическая, значит именно информационные пласты психики и этого мира, а именно каузальное тело и бухиальное тело, имеют право на ментал больше, чем тела энергетические, я понятно объясняю. Да. И вот это вот их право первой ночи, оно вписано в самой структуре сознания. На модели поведения влияет в большей степени опыт каузальное тело, а каузальное тело формируется в рамках какой-то определенной эгрегориальной среды. Соответственно, опыт будет закован в определенные лимиты, и из всего объема опыта мы увидим лишь только то, что разрешено системе. Соответственно, наше ментальное тело, верхний его уровень, модели поведения будут всячески подстраиваться под этот опыт. Зачем нам нужны неработающие модели поведения? Ну что нам с того, если мы будем знать, как есть рыбу? Какая двух-трех-четырех-восьми зубая вилка там, туда нужна, если мы никогда в жизни не попадем в среду, где это может пригодиться, правда, не нужно его, верно, верно. Вот разум прекрасно об этом знает, он будет формировать модели поведения, которые нужны. И даже если нас чему-то научили, как-то вести себя, но мы ни разу не воспользовались этим на практике, то это у нас естественно забывается, это не нужно. Ментальное тело, а именно модели поведения, они Влияют, в свою очередь, на слой, второй слой ментального тела, который называется понятие. Понятия претерпевают свои изменения, они претерпевают свои изменения. О чем мы сейчас только что с вами убедились? Любовь приравнивается к самопожертвованию да, или к оплате любой ценой, успех приравнивается к реализации, а реализация в этом культурном мире есть, продажа, ничто иное, значит успех это продажа, в ментале выставляется прямейшая конструкция и так далее. При этом свое собственное я оно может быть категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Но тут, если я не согласна, а в ментале эта конструкция есть, возникает проблема с социальным обществом. Я думаю иначе, а социальное общество говорит, не должно быть так. И здесь все зависит от силы внутреннего духа. Согласится дух с тем, что социальное общество главное, а я второстепенный? Или все-таки найдет себе волю, найдет себе силы бороться, отстаивая свои собственные представления о том, как оно должно быть? С малолетства окружающая реальность нам доказывает о том, что надо учитывать мнение окружающей среды, надо учитывать мнение общества, людей, культуры, системы, в которой ты живешь. Надо или нет? Жизни, совершенно говорит. верно но, но, но так но это но эта программа она вшита она вшита изначально что если общество говорит что черное это белое ты должен через 5 минут думать точно так же потому да, что если да. ты через 6 минут уже так не думаешь то ты будешь замечать да? да моментально а есть есть это никаких работает? оговорок потому что мы живем в жестком дуальном мире или или и никаких может быть где-то посередине, истина где-то рядом, да, никакого быть не может. Так это же хорошо, если. Пример, на... соглашаешься с чем-то, но только как бы вот на период общения, ну, минимальный социальный уровень. И результат будешь получать только на период общения. Это, безусловно, хорошо для системы. Для системы хорошо. А если ты нарушаешь, это ты себе показываешь и даешь шанс, что ты можешь быть отличным от других и добиться тех целей, которые ты ставишь, а не То быть это в Это если куще, тебя разрешат, если система тебя не выщелкнет и не закроет тебе вообще всё движение. Ладно, это, об этом будем говорить о системе немножко позже, просто мы сейчас видим, что на ментале у нас зеркально отображаются проблемы, которые есть во внутреннем мире. И прежде всего это проблемы верхних слоев сознания, а не Нижние как бы, они просто нам, что называется, цветом все это раскрашивают, да? иллюстрируя нам, чтобы нам получше видать было. Но в основном это каузальные будхиальные тела, то есть эгрегориальные включения, а именно ценности и убеждения и опыт, который мы успели себе сформировать и, соответственно, не сформировать. Он все это в совокупности отражается у нас на ментальном теле. Поэтому то, как мы описываем реальность. Мы описываем ее, во-первых, с точки зрения опыта разрешенного, который у нас есть, и с точки зрения ценностей и убеждений, которые у нас также есть. И никаким другим образом мы себя и окружающую реальность описать не можем. И можно знать очень много об окружающем мире, быть таким начитанным-начитанным, образованным-образованным. Но если у тебя вот такой вот опыт и вот такие вот убеждения, ну то есть малой и те и то понятно да? то соответственно все свое ментальное богатство тебе диване будет совсем некуда Но, чтобы тебя применить опыт опять надо себя потратить рискнуть конечно, же... конечно. Конечно. Ну, если команда, нет ну, если нет разрешения на риск ты не рискнешь не получишь другой опыт команда должна идти в качестве добро с будхиального тела не если будхиальное тело добро не даст только сколько не говори халва-халва, никто никуда не двинется. В ментале происходит, что называется, перенасыщение, это как информация, которая начинает человек давить. Из этой информации сознание формирует себе кирпичи, те самые ментальные конструкции, которые помогают ему удержать всю систему, если не равновесие, то по крайней мере без конфликтности. Все остальное сознание, как правило, выкидывает. Поэтому можно быть очень-очень образованным, но, к сожалению, очень-очень неумным. Да. А почему это не может быть более дух, если ты идешь на это, то, будхиал, то это будхиал, можно в принципе и заткнуть. Можно, можно. И это как раз и есть условие игры, чтобы дух стал настолько силен, что он заткнет не только будхиал, а все его производные. Да. Вот это как раз и есть условие игры. Если человек сам идет создания своей личности, он имеет право на одно. Если он разрешает системе себя укомпоновывать, он имеет право на другое, но только в рамках системы. Об этом мы с вами будем говорить немножечко позже.